Любите ли вы мандарины? Не думаю, что много тех, кто скажет нет. Яркие, круглые и сочные плоды с пахучей шкуркой всегда создают радостное настроение. Однако насколько полезен мандарин и в чем заключается опасность при его употреблении? Давайте разберемся. Считается, что мандарины появились в Китае. Оттуда были завезены в Европу в начале 19 века. Основные производители – Испания, Марокко, Турция. Выращиваются также в Грузии и Абхазии, в Южной Франции, Японии, Индокитае. В Польза мандаринов. Мандарины содержат кислоты, витамины А, Д, К и другие, а также калий, магний, железо, фосфор, натрий и кальций. В мандаринах есть фитонциды, природные антисептики. В кожуре содержатся эфирные масла, а также пигменты, например, каротин. В зимнее время этот цитрус восполняет недостаток витаминов, а также укрепляет иммунитет. Добавление цедры в горячие напитки помогает разжижать мокроту и облегчает кашель. Как и все цитрусы, этот фрукт обладает жаропонижающим действием и ускоряет лечение простуды. Эфирное масло обладает успокаивающим действием и полезно для снятия стресса, улучшения сна и самочувствия. Мандарины считаются низкокалорийным продуктом, хотя в них довольно много сахара. Несмотря на это, они способствуют снижению веса, улучшают обменные процессы. Мандарины стимулируют аппетит, поэтому желающим скинуть вес стоит есть этот цитрус после еды, а стремящимся набрать вес – до еды. Вред мандаринов. Мандарины – это цитрус, поэтому часто вызывают аллергию, поэтому не стоит их переедать. Аскорбиновая кислота в составе мандаринов может раздражать слизистую желудка, поэтому их нельзя употреблять при язвенной болезни, повышенной кислотности и во время обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника. Также их стоит исключить из рациона людям, страдающим гепатитом, холециститом и нефритом. Как правильно выбирать и хранить мандарины? При покупке мандаринов не следует забывать об общих правилах выбора любых овощей и фруктов. На плодах не должно быть темных пятен и плесени, мягких провалов, начавшегося гниения. Целостность кожуры не должна быть нарушена. Кроме того, блестящая поверхность свидетельствует скорее не о здоровье плода, а о проведенной поставщиком обработки кожуры защитным воском. Свежесть мандаринов определяется в первую очередь по плотности прилегания кожуры. У перезрелых или перележавших мандаринов она отстает, а у свежих и вовремя собранных прилегает плотно к плоду. При этом наличие зеленых листков на плодоножке показателем свежести не считается. Листья мандариновых деревьев могут долго не увидать, лишь подсыхая со временем. Применение мандаринов в медицине. Из кожуры мандаринов добывают эфирное масло, которое активно используется в косметологии, ароматерапии и при массаже. Оно помогает уменьшить воспаление, целлюлит, а аромат заряжает бодростью и снимает головную боль. Также рекомендуют нюхать и добавлять в чай цедру мандарина при тошноте, токсикозе. Мандарины – источник витаминов, в особенности аскорбиновой кислоты. Фитонциды помогают бороться с бактериями и вирусами так как обладают антисептическим эффектом. Входящие в состав мандаринов синефрон и фенольные кислоты снимают отеки и выводят слизь, что облегчает кашель и ускоряет лечение. Витамин Е в составе этого цитруса усиливает процесс усвоения витаминов А и С. Совокупность этих витаминов уменьшает риск рахита у детей. Положительно влияют мандарины и на сердечно-сосудистую систему. Аскорбиновая кислота и гликозиды укрепляют сосуды и разжижают кровь. Итак, будем сочетать приятное с полезным. Надеюсь, видео было вам полезным. Приятного вам аппетита! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.